Ну вот, все. Начал с полтинника, закончил с полтинником. Пять грудов. Пять лет, пять лет. четыре года и 5 э, июлей. 5 июля я в Суздали. И груд вошел в мою жизнь как-то так случайно и надолго. Меня спрашивают да, почему я бегу последним. А вот почему. Стартовало 630 чем-то человек. Я стартовал последним. Ну, может быть, один-два после меня пошли. А прибежал я 422-м и вряд уже кто-то меня обгонит. То есть я, получается, 200 человек за время дистанции реально обогнал. Это живые люди, которых я вот чик-чик-чик чик по дистанции обошел. И правда же это приятно, несмотря на то, что результат у меня не самый лучший. 5 минут до старта. Куча нажродовала. Миски оказывают ждут. Да, да. А Фюля, да. Как ты, ты думаешь, кто? Миша! Да? Чеши читает твой друг! Э -э -э, привет, иди сюда. Все, Чего я давай, ж, я беги. последний по традиции Я знаю, сюда. знаю Все, знаю, все знаю. давай. Спасибо тебе за все, что все. ты делаешь. Давай, берись, я встречу. Да. Не попадай. Да. Давай! Варви там! Вперед! ку Побежали! Ну вот мы выбежали из города, спустились на трейл, и я понимаю, что сегодня будет непросто. Это видно вот по, опа, по этой скользючке, которой, мне кажется, даже в семнадцатом году не было здесь. А! Оп, опс опс опс Ак-как-как. -а -а -а. Тык-тык-тык-тык. Аккуратненько. Опа. Вот так как-то пробежали. Ну, понятно. 400 соточников, 800 пятидесятников и вот уже такой такой грунтик стал здесь сырой размоченный значит трасса будет нелегкая рот растянулся ну вот уже слышно журчание речка впереди первый брод небольшая пробочка но поскольку мы в конце то стоять на мне недолго ну и что хочешь сказать Бродик-то глубоковатый. Ого! Да, раньше здесь как-то было вроде как помельче. Нет, было поглубже. Поглубже? Ага. А я не помню. А прям было Да. вода прохладненькая. Мы очень медленно шли в прошлый раз, прямо ждали очереди. Да? Вода прохладненькая, это хорошо, только не жарко, честно говоря. И поэтому... когда будет поглубь, будет неприятно. Да, так, аккуратненько вылезаем. Ну что, лезем, Павел, лезем. Аккуратненько. Да. Ну и вот, как всегда, все. Все расквашено здесь. Нормальные герои всегда не победы. Да. Такое весело. Как мои детки побегут. Десятку. десятку здесь будет, он сказал. Камушки. У нас ступенечку насчитывают. Да. Добрые. Ой освежились. Вот. Хорошие пробежки. Спасибо. Да. Ну, надо сказать, что да, вода действительно сбодрила, это хорошо. Сейчас чавкуют эти самые кроссовки. И жалко мне мои белые спикросы по такой грязи выгуливать. но что поделаешь. Сейчас на асфальтик все подсохнет. Если и позор трегураев. Кто это? Андрей такой у нас? специалист. Как сказать, это показатель мастерства. Может. Девятый километр. Удаляемся из города. И мне на глаза попались два предмета беговой экипировки от людей, которые специально создают их для бегунов. Это супер мини-женская юбка Дженни Румянцевой. С котиками. Да. Жень, это ты? Нет. <с AT> а вот и По голосу <си> <Eso -uitive> <си> что-то мне показалось. <си> вот. И рюкзачок от Алексея, фамилия Зума. Как его правильно? <си> а, я тоже не помню. Да, <си> да. Алекс Тэч, он делает рюкзаки на заказ. И вот Михаил Сударев заказал себе такой рюкзачок. Михаил, ну что, как рюкзак? Отличный. Понравился? Отлично, вообще удобно. Все, что надо, можно положить и держать. Ничего не мешает. Рекламируем? Да, конечно, рекомендуем. Понятно. А что про юбки, скажем? Юбки отличные. Женя просто молодец. Молодец. Да. Да. А я вот. И рюкзака у меня такого нет, юбки И нет. Я прошу ее уже, какой год сделать шотландскую юбку? Я говорю, я побегу, говорю, побегу. Юбки в шотландской. клеточки Нет, там она очень серьезно к этому подходит. Она сказала, что там тогда это надо, это надо. Плюс, в общем, есть нюансы мужской этой самой, так сказать, строение мужского тела. Так просто женскую не натянуть. В общем, ну ждем, может быть, появится. Помню, в каком-то году. Прибежала сюда и от апельсины, так хорошо зашли. Ну чем много времени, наелся до отвала. Вот, сейчас, есть совсем и не хочется. Бежим дальше. Ну вот, каскад челлендж. Овражки Миша очень мягко так сказал, что там надо быть аккуратным. Не знаю, что нас там ждет. Наверное. Первый раз? Я? Нет, пятый. А -а -а. Но первый раз Миша предупредил про враги. За пять лет. Чтобы это... были аккуратными. Если не все предупредил, это значит все, конец. Это значит, что там действительно подразвезло. Не здесь жить. Да. О, не врезаться ни в кого, аккуратненько. Ну, еще ничего так. Здесь, по крайней мере, сыровато, но цепляется перебегают резво. Вот такие ступенечки отличные вообще. Да, ну так, как бы рисковато, да? опа оп, оп, оп, оп. Первый прошел. Второй ображено. Хорошо, что есть деревья. За них можно тормозить, если руки свободны. Ну вот, да, можно... оп оп оп оп, оп, оп, оп. Пробежались. Отлично. Ну, третий. Третий враг. Вообще, конечно, кроссовки как бы скользят по этой самой. Ступенечки еще живые. Это хорошо. Так, 14 километров. Час 46. Вот. Какой-то первый тридцаточник нас уже обогнал. Да. Ничего себе, кони. Кони просто так. Здесь надо что, разбежаться и, и подвернуть ногу? Идыдыдыды. Опа! А! И быстрее в горку, в горку, в горку, в горку, в горку. Ох ты. Ешкин кот. Справились. Отлично. Фух. Фух. Это было занятненько. Вот еще один уже сбился по счету, какой... Выражена. Да, на что устраиваться не понятно вот 30 километров опс ребята торопятся, стеренька стеренька об Крестники. Да, это не последний. После последнего триумфальная арка. <решу> Нет. Тадам, да. Та Тадам, да. Так, вот ноги реально здесь уже едут. Главное, чтобы никто сзади меня не торопился бежать. <решу> О. Ага, так. Вперед. Стоп, лоп, лоп попрыгали попрыгали ну вот и все Ну, на самом деле овраги не такие страшные я думаю будет страшнее это вот последний он конечно забористый такой он забористый потому что здесь под углом как-то надо спускаться и не съехать блин в эту самую О, черт а вот теперь нужно разогнаться аккуратно вот отсюда. Оп, оп, оп. Оп. А, черт. Фу. Ура! Прошли. Фу. Прошли овражки. Нас обгоняют быстрые дрицательщики. Быстро бегают они. Надо сказать. А враги дались несложно. Последний был самый такой, ну опасный, я бы сказал. Фух. Сейчас впереди нас ждут два брода и пумпитами на 18 лет. Ну вот приближаемся к первому броду, посмотрим, какую он грубую. Так хочешь сказать, только кроссовки высохли, а ты, блин, опять в воду. Да то помоете. Что? Да то помоете. Но я бы лучше грязно сухих. <свят> да, как на море. <свят> Ой, ё. вода здесь чистейшая. В шестнадцатом году мы на втором круге принимали здесь джакузи, и это было обалденно. Сейчас прохладненько. Ой. Помыл, и опять грязная. И, конечно, месяц после брода. Опа. Ну вот, намыл. Сейчас опять в грязь. Вот брод, пробка и говорят, слышно аккуратно, глубоко. Аккуратно, глубоко. Аккурат, глубоко. По чем там народу-то? Недостаточно. Да, кстати говоря, пожалуй, так из-за чего не, не было. Стоит, да. Ну, как хочется, дядя. ну может там не очень глубоко? Не-не-не, по шее плывет. Ребята, вот туда приходи. Пропустите лидера. Лидера пропустите. Вот, мы тут стрянем надолго. Ладно, ждем. Ч ⁇ Раз ты не лидер, раз ты не лидер, не значит, лидер. должен свой крест нести смиренно.